Начисление прибыли каждый час. Друзья, также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, сегодня я буду инвестировать 10 тысяч рублей. Прибыль каждый час у меня составит 833 рубля. Чистая прибыль 10 тысяч рублей. Общая прибыль 20 тысяч рублей. Друзья, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 17 человек, проинвестировано 53 тысячи рублей. Также мы видим последние депозиты, выплат еще нет, так как проект совершенно новый. Также можно зарабатывать без вложений на реферальной программе. Реферальная программа 9 уровней в уровне глубину 13%, 3%, 2%, 1%, 1%, 1%, 1% 0,5%, 0,5% и 0,5%.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 Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 200% за 24 часа. Сумма вклада моя составляет 10 тысяч рублей. В платежную систему я буду выбирать карты. Выбираю карту Мир. Друзья, сейчас 10 тысяч рублей я переведу на данный банковский счет и мы с вами продолжим.